застройщика. Сегодня знакомимся с объектом ЖК Тихий Дом 2 район Мамайка, стадия Котлован то есть вот он Котлован строить будет по ФЗ 214 рядом окружение Волжский 2 и Каньон 2 видовые характеристики на море будут отсутствовать а, так как закрыт в домашнюю сбылку справа и но видна и вполне нормально по районам Амайка все знают, что это равнина, по идти 600 метров, О, нормальные асфальтированные дороги Волжская Блазда, Соответственно, достаточно все здесь гармонично естественно, все близко. Но в Сочи дорогая земля, поэтому используют ее очень рационально. Цены здесь стартуют от 50 тысяч за квадрат котлован. Для примера, как быстро строится в этом районе, вот этот дом, каньон 2 построен за 7 месяцев. На старте продаж в мае пятнадцатого года цена была 50 тысяч квадрат как сейчас в идут, в том, в соответственно сейчас вот по каньону если судить доходность 50% за 6 месяцев то есть людям, которые хотят инвестировать с целью заработка людям, которые хотят быть дешево и приезжать только летом это очень интересный объект Через полгода у меня будет распродано 90% квартир, и цена возрастет до 75. 50 тысяч 75% ввода на 50% за полгода. Поэтому, если у вас есть свободные средства, сейчас в феврале месяце Тихий дом 2 будет оформлять УФЗ-214. А раз вы зависит, что самый надежный способ инвестирования сейчас в России, то это лучше инвесторов для людей. бюджетных жилья. Звоните мне. Телефон девятьсот восемнадцать девятьсот девять семь два шесть шесть. Я постараюсь выслать вам шахматки все цены, то есть всю документацию, которая идет на застройщика, поэтому вы будете иметь полное представление о строительстве.